Привет ребята, добро пожаловать на канал, это уже 51 день эксперимента, где на протяжении 100 дней я инвестирую в криптовалюту по 25 долларов. Сегодня в видео мы продолжим разгонять депозит со 100 долларов, я вам покажу все свои сделки за вчерашний день, также разберем монету, в которую я буду инвестировать, поэтому смотрите видео внимательно, будет много полезной информации. Первую сделку я открывал по монете Linus, сразу ребят, хочу с вами поделиться такой интересной новостью. В прошлом видео я вам рассказывал то, что вот есть у меня человек, который когда-то в меня поверил больше, чем я сам, и мне как-то долгал тысячу долларов так вот сегодня я ему уже хочу поехать сделать подарок поэтому видосик будет такой знаете на скорую руку я вам постараюсь объяснить все свои сделки но мне важно сегодня поехать к нему домой сделать этот самый подарок заснять реакцию и завтра надеюсь вы это тоже все увидите как бы я уже заказал вроде посылочка в пути поэтому ребят как бы будет завтра наверное, пушечный видосик первая сделка у меня открыта по монетелина захожу здесь по краткосрочному тренду в лонг выставляю стоп лосс примерно вот за этим вот минимумом и как бы если если смотреть по стакану, здесь чего-то интересного не было. Я просто смотрел на общую динамику, цена у нас хорошо росла и здесь у нас формировались накопления. Рано или поздно выход из этих накоплений был бы куда-то, поэтому я вот так вот логически предположил то, что здесь возможно будет пробой уровня сопротивления цена дальше полезет на повышение. Такие тупые сделки ребята у меня тоже бывают, я человек, я также их совершаю. В общем, это первая моя сделка, здесь даже не видно закрытия и сейчас вы это уже все поймете. Следующую сделку я открывал по монете one OneInch, здесь ситуация была уже гораздо интереснее. Посмотрите на стакан спота. Здесь есть крупный объем от этой плотности. Я начинаю заходить в лонг. Здесь ситуация просто максимально шикарная. В том плане, то что, смотрите, в стакане спота у нас есть крупная заявка. Также, если мы с вами посмотрим на график, есть у нас уровень сопротивления. И, по сути, я даже захожу в пробой этого уровня сопротивления. Можно установить хорошее вот движение с минимальными рисками, получается. Просто люблю такие ситуации, когда цена подходит к уровню. Есть эта заявка, и просто заходить в пробой уровня максимально можно смело. Здесь, короче, по ситуации, видите, то, что у меня параллельно открыто уже две сделочки. И сделку по первой монете я уже закрываю по рынку в минус вот 16% долларов, потому что мне показалось, то, что там вероятнее всего я не выжму того движения, которое я хочу, а здесь по этой монете можно было всего ожидать. На самом деле у нас хорошо цена идет на повышение, сразу я раскидываю сетку сверху, по которой уже буду фиксироваться. Здесь, знаете, я просто хотел словить некий импульс, потому что вероятнее всего за этим уровнем у нас бы стояли стопы, и на этих стопах можно было бы получить импульс, поэтому я и здесь раскину большинство заявок, по которым уже фиксировал бы эту позицию. Итого здесь цена еще у нас немножко вкатывает, немножко знаете так мои нервы она потрепала здесь я хотел еще добавиться в позиции максимально возможных точках вот вы посмотрите в стакане спота 1000 2, 4000, ну видите мелкие объемы, а здесь такая довольно таки крупная плотность, от которой можно уже было заходить в пробой этого уровня здесь я захожу максимально возможным объемом, риск у меня в эту сделку был около 30-40 долларов все идет здесь максимально замечательно биточек также нам пошел вверх э, на руку и здесь большинство позиций я уже вот фиксирую по этим вот заявкам, все круто, и здесь такая стакане опять же появляется заявка, на, от которой я уже думал вот зафиксироваться, но опять же идет резкие покупки, резкий импульс, пролетаем на стопах, и в этой ситуации я, ребята, короче, всю позицию закрыл в плюс 103 доллара, получается первая сделка у нас минус 16 долларов, вторая сделка плюс 103 доллара. Следующая сделка у меня была открыта снова же по инструменту OneInch, здесь я захожу уже на ретесте уровня сопротивления, и опять же в стакане спота у нас сохраняется все та же крупная плотность, от которой я начинаю набирать позицию. Здесь у нас что происходит, я уже сам, если честно не помню, поставил опять же лимитки на покупку, в случае чего, если у нас цена опустится, но смотрите, со стакана спота, вот у нас, видите, эта заявка, она у нас пока есть, но после эта заявка у нас просто пропадает со стакана спота, я принимаю решение отменить эти все заявки, и просто уже закрыться по рынку в минус 16 долларов. Потому что было непонятно, цена у нас полетит дальше на понижение, никаких плотностей нету, незачем спрятаться. Поэтому я вот просто отменяю все заявки. И закрываюсь прямо по рынку в минус 16 баксов, потому что непонятно, чего можно было ожидать. Да, можно было как бы по техническому анализу ожидать ретеста этого уровня, но если нет никакой плотности, смысла стоять в этой сделке я уже не видел. Следующая сделка у меня была открыта по инструменту компаут, Очень интересная ситуация, ребят. Смотрите, в стакане спота есть 500 монет. Я сначала изначально думал заходить в лонг, но вижу, как быстро разъедают этот объем. И я сразу залетаю, грубо говоря, в шорт. Вот буквально тут пару секунд, и эта сделка, наверное, самая шикарнейшая сегодня. И вообще вчера просто был какой-то ракетный день. У меня получилось сделать 6 плюсовых сделок и 4 минусовых. Если по соотношению к прошлым дням, там знаете, как-то ну сложновато было, а вчера куда не залетаешь, все просто вот я не знаю, как будто просто маслом все писано было и ты просто делаешь по этому сценарию, в общем тут я залетаю в шорт уже не раскидывал сетку, по которой буду фиксироваться, часть позиции я конечно сразу скинул, но уже решил в этой ситуации выжать просто максимально возмноженный профит, плюс мы с вами здесь видим, у нас объемы были повышены, но после разъедания заявки у нас цена улетела на понижение и цена улетает вниз, вы просто посмотрите каким импульсом, просто замечательно, я сижу такой уже довольно, думаю, были блин, вот эту ситуацию словил. Думал сначала, конечно, в лонг от заявки заходить, но зашел на разъедание и как бы не прогадал. Можно было стопик выставить здесь, то есть стопик здесь был просто максимально коротким. Итого, половину позиции я здесь уже закрываю и после начал постепенно перетаскивать стоп-лосс. Как обычно... Я перетаскиваю стоп-лосс. Я обычно переношу за пятиминутную свечку, либо за важные уровни. Поэтому здесь, если у нас цена падает, можно уже было перенести вот за этот уровень. То, что я и постепенно, ребята, делаю. Я не знаю, как это толком делается. Я лично всегда переношу за пятиминутную свечку. Вот ваше движение. Если бы вы словили постоянно за пятиминутку минутку выбрасывать стоп-лосс, да... И вы бы вытянули максимально возможное движение. Поэтому здесь я поступил точно так же. Цена у нас вот улетает на понижение. Я постепенно перетягиваю этот самый стоп-лосс. И сделка уже была закрыта здесь по стопу. Хотя я ожидал как бы движение возможно к самому нижнему уровню. И в этой сделке, ребята, было заработано 86 долларов. Просто замечательная сделка. Не знаю, одна из лучших, наверное, которые я вообще совершал в своей жизни. Следующая сделка была открыта по инструменту ICP. В стакане спота вижу крупную плотность. За эту плотность сразу выставляю стоп-лосс. Получается очень очень короткий, и ожидаю словить движение от этого уровня. Но опять же, ребята, я уже в таких ситуациях был, и когда-то в такой ситуации я также заходил в шорт на отскок от этой заявки. И этот момент, то, что когда-то я получил минус, я уже у себя запомнил, я смотрю то, что в этой ситуации у нас повышаются объемы, я вижу то, что у нас повышается та самая активность в стакане, и я принимаю решение просто вот в этой вот ситуации взять и перевернуться по рынку уже в пробой этого уровня. Почему? Потому что это уже просто вот на опыте то, что... Я в такой ситуации был. Уровень у меня не отработал. У нас цена просто вот начала разъедать все заявки подряд. Вы сами сейчас это видите, то, что я вот уже открылся в лонг. И здесь на самом деле вот идет просто импульсивный такой вот выстрел. Большинство заявок, конечно, я не успеваю на импульсе фиксировать, но как бы на самом деле пробой пошел. Никакой реакции от этого уровня не было. Цена просто, и как будто этого даже э, уровня не видела. Поэтому то, что я открылся в шорт и то, что я открылся в лонг, тут я уже хотел вытянуть максимально возможный профит. Начал опять постепенно перетаскивать стоп-лоскопы. Потому что, опять же, на прошлой ситуации там просто шли вот такие вот пятиминутки и просто в космос. Но здесь такого не случилось. нас вкатило до моего стоп-лосса. И того, ребята, на этих двух сделках было заработано плюс 32 доллара. Следующая сделка была открыта по инструменту суши. В стакане спота видим крупную плотность. От плотности захожу в лонг. Все точно такое. Торговать, ребята, от плотностей просто в последнее время одно удовольствие. Потому что рынок запильный, ты торгуешь пробой, эти пробои сложно взять. А когда ты вот просто торгуешь от плотностей, все замечательно. Но если плотность не разбирают, если плотность настоящая, она довольно-таки хорошо удерживает цену. Здесь, смотрите, у нас повышаются объемы. Я смотрю что-то странное, потому что свеча у нас относительно других не такая большая, чтобы настолько сильно уже у нас повысились объемы. Все здесь замечательно, я захожу основным уже своим объемом. И смотрите, какой интересный момент. Со стакана, спота пропадает эта плотность. Я убираю сразу все заявки, ее просто вкидывают вот по рынку. Происходит вот такой вот импульс. На этом импульсе я фиксирую часть позиции и Остатки этой позиции я уже, как я помню, были зафиксированы по стоп-лоссу. Я лично думал, то, что у нас там вообще будет тузы потому что объемы росли. Также у нас был небольшой уровень сопротивления вот в этом вот месте. Можно было ожидать ну, движения хотя бы вот примерно вот в этом вот диапазоне. Во всяком случае, если вот посмотреть уже по техническому анализу, есть у нас вот такое вот краткосрочное движение вверх, есть у нас также и здесь уровень сопротивления. Можно было ожидать вот движение ну, хотя бы вот к этим вот уровням, возможно. Но, опять же, такого не случилось. Эту заявку просто вкинули по рынку, и остатки позиций уже были закрыты по стоп-лоссу. Этого, ребята, в этой сделке было заработано плюс 25 долларов. Следующая сделка была открыта по инструменту ICX. Такая спота я вижу крупную плотность, и от этой плотности начинаю набирать позицию в шорт. По техническому анализу здесь что-то сказать, ребята, было сложно, потому что я вроде как в этой ситуации сделал все правильно, пошла реакция от этой самой плотности, выставил стоп-лосс, грубо говоря, в безубыток, но по безубытку меня размазала, и эта сделка была закрыта в минус 2 доллара. То есть получается как бы мы еще здесь даже до этой плотности не дошли, но меня каким-то образом закрыло и как бы в этой ситуации потерял 2 доллара. Следующая сделка была открыта снова же по этому инструменту. Здесь я заходил, я уже сам не помню, где я тут заходил, наверное, опять же заходил здесь в шорт. Логически здесь было, конечно. А, я уже здесь зашел, короче, ребята, в лонг. Почему? Я такой подумал. но ну, раз у нас нету никаких уровней по техническому анализу, сейчас я здесь показывал дневные свечи. Вот, дневные свечи. Никакого уровня сопротивления. Вполне мы могли идти на 3 доллара, я такой подумал, ну, надо все-таки взять лонг, раз у нас шорты как-то не пошли, по шортам заколола, была такая дикая некая активность, плюс у нас объемы были повышены, поэтому я подумал, возможно, можно словить какое-то движение, какой-то пробой, на самом деле, эта монета и дальше потом полетела в лонг, да, хороший, но здесь мне просто не повезло, меня закрыло вот по стопу, ну, как не повезло, здесь даже со стороны профессионального такого подхода, у меня тупая была сделка, ну, во всяком случае, тупая, если нужно было заходить, то в пробой вот хотя бы вот этого уровня, вот здесь в этом месте и выбрасывать на 0.4 ну как бы тут заслуженный минус минус 38 долларов, следующая сделка была открыта по инструменту XRP в стакане спота. я вижу крупные объемы и от этого объема начинаю набирать позицию в лонг, и также если смотреть по техническому анализу здесь что-то похоже на небольшой уровень поддержки, поэтому здесь две вероятности по которым можно было открывать сделку вот у нас уровень поддержки, вот крупная плотность, от которой я начинаю набирать позицию, если мы с вами посмотрим Посмотрим, появилась следующая плотность, более уже крупная, 3,5 миллиона, это уже ни хрена себе, как бы 3,5 миллиона долларов, и здесь я выставил лимитки, по которым хотел бы добрать в эту позицию, здесь все шикарно, опять же, я думаю, где мне выставить тейк профит, я думаю, надо выставить на самом-самом максимуме, возможно, здесь у нас будет пробитие этих уровней, можно словить просто движение на 5%, и я как раз-таки дойду до 1000 долларов, а я начинал, напомню вам, всего лишь со 100 долларов. Итого, я здесь смотрю то, что мы открываемся также по такому краткосрочному тренду. Цена идет, идет. Потом эту заявку убирают со стакана. Вот здесь ее убирают. Стоп-лосс у меня уже стоит без убытки. Но я все-таки принимаю решение закрыться по рынку, потому что у меня уже не было плотности в стакане, у меня уже не было на что опираться, поэтому я решил в этой сделке закрыться всего лишь в плюс 10 долларов. Следующая, последняя сделка на сегодня была открыта по инструменту МГ, здесь ситуация шикарная, что по техническому анализу, что по стакану. В стакане спотая вижу крупную плотность, а по техническому анализу я здесь вижу наклонку, в пробой которой можно заходить. Вот та самая наклонка, вот у нас минимумы, и обычно как в таких ситуациях происходит? Обычно идет пробой, ретест этой наклонки и цена дальше идет уже нижнему уровню поддержки. Плюс у нас здесь в стакане спота была крупная плотность примерно на 2,2 миллиона долларов, поэтому можно было вообще просто спокойно заходить. Плюс эта монета в последние дни очень сильно выросла. Я думаю, хоть на какую-то коррекцию можно было заходить. Все выглядит довольно-таки логично. Раскинул вот эти самые уровни. Цена, конечно, заставила немножко здесь понервничать, потому что я заходил здесь максимальным объемом и риск этой сделке был около 50, возможно, 60 долларов. Просто тот потенциал, который я хотел вытянуть, я просто не мог смириться с тем, что я тут не могу не рискнуть. И, короче, здесь у нас на самом деле эту плотность не разъедают. Плотность была довольно-таки большой. Происходит у нас хорошее движение низ, без всяких вот таких, знаете, вкатов, запилов. У нас только вкаты и запилы были вот здесь. Именно на уровне сопротивления. То, что там цена как-то старалась удерживаться. Я думаю то ли разъедят этот объем, то ли не разъедят. Но, во всяком случае, с стороны техники я сделал все верно. Я ждал примерно движение вот к самому нижнему уровню. Если бы цена дошла к этому уровню, я бы заработал как раз-таки до 1000 долларов. То есть, в этом видосе мы будем уже с вами закончили этот самый разгон, но этого не случилось, цена подошла к этому уровню, уже начало что-то тупить, на следующем уровне она начала тупить, вот у нас был импульс, на этом импульсе я уже начал фиксировать, ребята, большую часть позиции и перетягивать стоп чтобы выжать максимально возможное движение, да, конечно, можно было вообще ничего не делать, просто лечь спать, ждать какого-то движения, но вы просто посмотрите, в какое время у меня были открыты все сделки, все сделки, я сидел вот сегодня ночью, примерно с 2 часов ночи до 7 утра я сидел, то есть за 5 часов я заработал сегодня 327 долларов, поэтому сегодня ночь у меня просто была замечательная, грубо говоря, здесь у нас еще часть позиции фиксируется, часть позиции я вот просто уже по рынку, так вот по мелочи кидаю, постепенно фиксируюсь. и в общем остатки этой позиции уже были, ребята, закрыты по стоп-лоссу. хотя я говорю, если бы я ничего не делал, Результаты были бы намного лучше Плюс 143 доллара с этой сделки Итог этого дня Плюс 327 долларов И вот эта ситуация Как вы видите по ОМИСГО Давайте вам ее прорисую И покажу то, что у нас потенциал бы полностью себя отработал Вот наш уровень поддержки Вот здесь мы заходили Здесь у нас была крупная плотность вот наше движение. Здесь я уже зафиксировался полностью, да, то есть почти выжил максимально возможное движение. После небольшой коррекции цена у нас ушла к этому уровню. Потенциал полностью отработан. Как я еще потенциал в этих ситуациях? Вот у нас расстояние, грубо говоря. Вот у нас краткосрочное движение нет и просто смотрим по волнам. Вот волна вот волна, вот волна, поэтому тут можно было ожидать примерно такую же волну, это примерно и случилось, поэтому выжили как по мне в краткосроке максимально возможный потенциал, можно было бы уже конечно закончить этот самый разгон депозита, если бы я не закрыл эту сделку, но во всяком случае что есть, то есть, обновляем страницу 909 долларов 95 центов у нас на балансе, не знаю правда почему иногда меняются вот эти вот центы в конце, потому что иногда ты открываешь 95, иногда 71, напишите, если вы знаете об этом в комментариях, итого ребята, сегодня какую монету буду покупать, вы конечно наверное Охренеете, что это за монета Это будет монета USDT, почему? Потому что сегодня у меня нет особого времени Выбирать между монетами Это надежный вариант, который точно не обвалится Точно ниже одного доллара не будет Точно можно сохранить свои бабки Поэтому сегодня добавляю эту монету Плюс я говорю, мне сейчас срочно надо уже выезжать Вот монтирую видосик, делаю превьюшку, вылетаю И буду, короче, смотреть на реакцию этого человека Короче, надеюсь, вам этот видос тоже понравился. Все, ребят, пишите обязательно в комментариях, как вам разбор сделок, делать ли такие разборы больше. Если мы с вами посмотрим на статистику, вот что у нас было. Был плюсовой первый день 116, 138, третий день минус 82, потом минус 3 доллара, такой тоже запильный день плюс 153, плюс 160, плюс 327, и осталась, я так думаю, последняя часть. Я надеюсь, то, что у нас сейчас никаких приколов в конце не будет, и мы наконец-то дойдем до 1000 долларов в следующем, или там в каком видосе я вам покажу свой PNL, чтобы никаких вопросов тоже ко мне не возникало. Всем удачи, ребята, всем профита, всем пока.